Всем добрый вечер. Давайте проверим, слышно ли, все ли хорошо. Все слышат, у всех звук есть. Отметьтесь, поставьте плюсики, если слышите меня. И можем начинать с вами наше занятие. Юлия Бердянск есть. Супер, спасибо большое. Эла вижу. Хорошо, спасибо. Итак. Итак. Чем мы будем с вами заниматься? В нашем курсе по финансовой грамотности предусмотрено 5 вебинаров, 5 занятий. Они будут проходить с некоторым интервалом, и в промежутках у вас будут некоторые домашние задания. Вы можете, выполняя домашние задания, пробовать на практике то, о чем мы будем с вами говорить вот в этой теоретической части. И когда вы присылаете ваши домашнее задания, я буду смотреть, и будет возможность, может быть, что-то подсказать вам, может быть, что-то порекомендовать, не стесняйтесь задавать вопросы. В конце вебинара тоже всегда остается время на то, чтобы вы могли что-то переспросить, уточнить Сложный формат, с одной стороны, потому что я вас вижу, либо очень маленькая иконка на экране, либо я вижу только текст в чате. В живых тренингах легче работать, потому что видишь реакцию, видишь глаза и так далее. Но, тем не менее, вот Элла сказала, мы уже второй год работаем в этом формате, и всегда есть определенная польза. Uh, у нас есть определенный план, запланировано, что мы будем с вами делать. И сегодня uh, мы с вами работаем один час времени, uh, ну, с учетом там 5-7 минут... Uh, которые мы даем опоздавшим, может быть, мы немножко задержимся дольше, точно не будем. Есть запись, вы ее потом получите, и вы сможете эту запись пересмотреть еще раз, не спеша и вернуться к тем моментам, которые либо нужно повторить, либо нужно разобраться, или просто посмотреть себе со временем, чтобы еще раз знания, которые мы хотим вам донести, вам было проще понять и воспринять. Я постараюсь говорить максимально простым языком. Если вдруг будет какая-то терминология, которая не очень понятна, не стесняйтесь, переспрашивайте, вы можете написать вопрос в чат и э, уточнить, э, но постараюсь говорить максимально простым языком. Э, я провожу тренинги по финансовой грамотности. И э, почему именно я это делаю? Угу. Это включить микрофон и идут помехи да? Ага, хорошо, спасибо большое. Я работала бухгалтером, «Любовь к цифрам – это святое», После этого я также работала в кредитном союзе, это не банковское финансовое учреждение. Мы принимали депозиты, выдавали кредиты, работали с просроченной задолженностью, ходила в суды, судилась с должниками. Знаю, как они придумывают отговорки, можно целую книгу об этом написать. И, конечно же, мы анализировали и помогали людям выходить из просроченной задолженности. И тема финансов для меня очень актуальна. Я с удовольствием занимаюсь этим вопросом, я люблю деньги, и я очень люблю влюблять людей в деньги, поэтому вот на протяжении всех пяти занятий мы с вами этим будем заниматься. Сегодня наша тема посвящена финансовому фундаменту. Мы будем начинать с вами с того базиса, с той основы, которая необходима для контроля финансов, которая необходима для того, чтобы ваши деньги были в порядке, и а, здесь две, две важные темы. Первая тема — это наше убеждение, это то, как мы думаем о деньгах, и сегодня будем подробно об этом с вами говорить. И второе, это ведение бюджета, это вот тот первичный учет, когда мы уделяем достаточное внимание деньгам, которые мы получаем, мы знаем, сколько мы получили, откуда мы получили, и а, также мы уделяем внимание тому, на что и сколько мы тратим денег. Вот этим мы будем заниматься с вами сегодня. На втором вебинаре, на втором занятии, мы будем говорить о подушке безопасности, о резервном фонде, о том, каким же образом сделать себе резерв, который будет вас защищать. И также мы с вами поговорим о тех злостных расхитителях, которые тратят наши деньги, и это на втором вебинаре. Третье занятие, третий вебинар мы посвятим поиску идей, откуда найти дополнительные источники дохода. Недостаточно просто экономить, нужно искать возможности увеличивать свой доход и постараемся с вами проговорить и поискать возможности, как можно женщине, которая не работает, может быть, находится дома с ребенком, либо уже не работает, уже закончилась активная трудовая жизнь, либо по какой-то причине есть стабильный, но невысокий доход, а хочется больше зарабатывать, и мы будем искать источники дополнительных доходов, где найти и как дополнительно можно заработать. Еще один вебинар, четвертый будет у нас посвящен пенсионному капиталу. Мы не слишком коснемся законодательства, потому что я живу, работаю в Украине, я знаю хорошо украинское законодательство, но с учетом того, что мы работаем на три страны, не могу выступать экспертом по законодательству других стран, но поговорим с вами о том, как формируется пенсионный капитал, что это такое. И, конечно же, важность о том, что об этом нужно подумать как можно раньше. Но, отталкиваясь от сегодняшней ситуации, будем рассматривать то, что есть на сегодня, и как можно э, улучшить свое финансовое положение, о чем нужно позаботиться, и как сделать так, чтобы, э, будучи на пенсии, э, чувствовать себя стабильно, спокойно и уверенно. И, конечно же, в завершении курса мы будем с вами говорить о финансовых целях. Финансовые цели это то, чего нам хочется, это наши мечты, которые должны быть подкреплены какими-то э, деньгами для их реализации. Да? Финансовая цель это цель, которая требует денег для реализации. И поговорим с вами о том, как сформулировать, э, какие нужно сделать шаги для того, чтобы достигнуть свою финансовую цель. Потому что. Очень часто, работая с людьми, общаясь с людьми, с разными, я слышу отговорку, которые люди говорят, ой, путешествовать нет, это дорого, это не для нас. Вы что? Это, это, это очень дорого. Ну, хорошо, ладно. Какие-то крупные покупки? Нет, мы не можем себе это позволить, это очень дорого. И когда начинаешь более подробно расспрашивать людей, выясняется, что на самом деле дело не в количестве денег, не в деньгах, а дело в убеждениях, в том, как люди думают про деньги и про себя во взаимоотношениях с деньгами. Собственно говоря, мы с вами подошли к началу нашей сегодняшней с вами темы. Я сейчас разверну презентацию. Я сейчас пролисну и э, моя кните, пожалуйста, переключается ли слайды? Второй слайд виден? Отлично, лочка спасибо за подсказку. Итак, наше занятие с вами сегодня называется Эффективное управление личными финансами. Это весь модуль. И сегодня мы говорим с вами об убеждениях и о ведении бюджета. Сейчас на картинке вы видите пирамидку. И это э, пирамида, которая прикликается с пирамидой Маслова, но самое главное, что нам нужно здесь знать. В фундаменте, в основе лежит выживание человека это покрытие базовых потребностей это о том что нам нужна безопасность нам нужна чистая вода нам нужна каждый день еда и в первую очередь мы направляем наши ресурсы материальные ресурсы не только деньги на то чтобы обеспечить себе выживание и когда составляется бюджет мы Говорим о том, что нам нужны средства для базовых потребностей. Вот это об этом. Следующий этап, который продвигает нас к финансовой свободе и финансовой независимости, это освобождение от долга, освобождение от кредитов. Немножко подробнее про кредиты расскажу. Кредиты нехорошо и неплохо. Это просто финансовый инструмент, которым мы, если умеем пользоваться, то это хорошо. Если не умеем пользоваться, то для нас это будет плохо. Поэтому анализируем свою текущую ситуацию. Если у вас если есть у вас кредиты, закрываем дорогие, дорогие стараемся, стараемся не брать, стараемся брать новые. новые. У кого-то включен микрофон и идет эхо. Я... О, спасибо большое, отлично. Следующий этап ⁇ это обучение. Это не означает, что вот прямо идем по пирамидке, шаг за шагом, до тех пор, пока мы не погасили кредиты. Какое там обучение? Нет, мы подождем, нам надо сейчас этим заниматься. Эти этапы могут идти параллельно. А, обучение, собственно говоря, сейчас мы с вами находимся на этом этапе, а, означает, что мы изучаем финансовую грамоту, мы учим а, какие-то базовые понятия, очень часто слышу от участников тренингов, которые говорят, как жалко, что нам об этом не говорили в школе, или как жалко, что вы это не рассказываете детям в школе. Есть, сейчас это называется неформальное образование, сейчас много различных курсов, сейчас легко найти информацию, если вы владеете интернетом, и постоянное самообучение, настолько меняется и финансовая система, и банковская система, и добавляются новые финансовые услуги, они расширяются, они изменяются. Если вы успеваете за этим, вы можете для себя находить дополнительные выгоды. Тоже немножко позже еще вернемся к этому моменту. И на этапе обучения э, речь идет о составлении плана финансовой защиты. Это наше следующее занятие, о чем мы будем с вами говорить. Э, и все это приближает вас к тому, что вы контролируете ваши деньги, а не наоборот. Следующий этап — это инвестиции. Инвестиции – это создание активных пассивных доходов. Когда вы ходите на работу, это активный доход, потому что вам платят ровно столько, сколько времени вы находитесь на работе. Если вы не вышли на работу, вам не выплатили зарплату. Пассивный доход означает, что разместив ваши деньги в какой-либо финансовый инструмент, либо не финансовый инструмент, к примеру, это может быть коммерческая недвижимость, которую вы сдаете в аренду. Вы один раз заработали, разместили деньги в актив, и после этого получаете пассивный доход. Для этого вам не обязательно с 9 до 6 находиться. На работе. Вы можете ходить на, если достаточно пассивного дохода для того, чтобы покрывались ваши базовые потребности, вот снизу пирамиды, да, с уровня выживания, то это означает, что вы можете ходить на любую работу столько времени, сколько вы хотите, да, и вы будете получать от этого какое-то удовлетворение, а не потому, что нужно, необходимо и так далее. Еще один этап – оптимизация. Мы оптимизируем затраты, оптимизируем налогообложение. И следующая ступенечка – финансовая свобода, когда ваши доходы намного превышают ваши расходы, то есть все остальное у вас уже покрыто уровнем ваших доходов и у вас денег больше, и это уровень альтруизма не всегда не всегда богатые люди э, – меценаты, и не всегда меценаты – это богатые люди. Но, тем не менее, когда вам не нужно беспокоиться об уровне зарабатывания, у вас появляется время и возможность на какие-то... Другие дела, которые связаны на ваше увлечение, на какую-то благотворительную деятельность, на волонтерскую деятельность, которая дает вам возможность подумать не только о своем обеспечении, а еще немножко шире. И на самом деле это может быть очень интересно. Убеждение. Давайте без подсказок, напишите, пожалуйста, в чате, вспомните сейчас, как вы говорите про деньги, либо вспомните, как в вашей семье ваши старшие родственники говорили про деньги, какие-то присказки, может быть, из фильмов или из литературы что-то про деньги, или поговорки какие-то про деньги, что вам первое приходит в голову, напишите сейчас в чат, пожалуйста. У кого что первое приходит в голову про деньги? Деньги – это что это? Ну, я так понимаю, что э, либо подвисает чат, либо вам не очень удобно писать, но перечень, который вы сейчас видите на экране, э, у меня нет денег. Бывает, что в речи так э, говорите? Я не могу себе это позволить. Э, мы можем говорить о том, ого, ничего себе, если нас что-то очень удивило или впечатлило. Мы можем часто думать, мне не хватает денег, это слишком дорого. Когда мы ходим по магазину и смотрим на полочки, мы выбираем красный ценничек со скидкой. Если рядом стоит товар, даже там продукт, который мы обычно кушаем, но по полной цене, мы говорим себе, о, не-не-не, это очень дорого. Бывает такое в, у вас? Угу. Эла кивает, бывает. А, не вижу, сейчас я попробую переключить, увидеть еще остальных девочек. Не, не всех вижу на экране. Хорошо. Ага, спасибо большое. Что нужно сделать? Сделайте, вот сейчас бухгалтерский термин, инвентаризацию своих убеждений относительно денег. Проверьте. Послушайте внимательно, когда вы кому-то рассказываете про деньги или про финансовое положение, особенно если вы получаете ваших детей, внуков, какие вы говорите фразы. По наследству от наших старших родственников нам вполне могли достаться убеждения из разряда, чтобы быть богатым, нужно воровать. Да? Или очень часто говорят, о, богатые, это, это они наворовали. Да? Бывает такое, бывает. Мы можем говорить о том, что большие деньги требуют большой ответственности, и это говорит о том, что мы привыкли распоряжаться некрупной суммой денег, и если у нас в руках окажется по нашим меркам достаточно крупная сумма денег, то нам становится страшно. Мы чувствуем ответственность, мы чувствуем, что нужно как-то посчитать, распорядиться, мы начинаем сомневаться, а вдруг у меня не получится, а вдруг у меня эти деньги пропадут или украдут, а куда их положить, а где они будут находиться, и вот это все очень быстро крутится в голове, и э, поскольку мы не привыкли к такой крупной сумме денег, наш мозг обязательно придумает, как нас успокоить и как от нее избавиться, чтобы вы чувствовали себя спокойно. И тогда в этот момент появляется присказка про то, что, ой, ну никогда не было и не надо нам этих денег. И мы чувствуем, выдохнули, чувствуем себя, фу, спокойненько. Но на следующий день мы уже начинаем заботиться, ну вот как же, нам же не хватает на что-то привычное, нам нужно вот, или там, детям дать в школу денег, или нужно что-то купить, или заменить одежду, а денег нет. И мы постоянно, как белка в колесе, крутимся, в наших убеждениях. Вот еще одно из убеждений, которые, с которым я прорабатывала, и я его, не, наверное, года полтора я его прорабатывала, убеждение моей бабушки, чтобы зарабатывать много, нужно много работать. Вот если кто-то так думает, поставьте плюсики в чатик, и я буду понимать, есть ли у меня подруги по этому убеждению. Потому что когда мне хочется увеличить мой доход, то в этот момент я думаю о том, где бы найти дополнительную подработку, мне нужна еще одна работа, я хочу больше зарабатывать, значит, мне нужно еще найти одну работу. Ну, логично же, чтобы много зарабатывать, нужно много работать. Но когда я в этот момент анализирую, что у меня есть уже две работы, что я работаю на основном месте, у меня есть еще дополнительная э, какая-то подработка, и в часах всего 24 часа, ой, в сутках всего 24 часа, я начинаю судорожно думать, а куда же мне втиснуть еще третью работу, потому что у меня есть там ребенок, муж, которые ждут меня после работы, чтобы я пришла им приготовила покушать, и как-то становится грустно. И вот что делать, когда у вас находятся какие-то подобные убеждения. Ваше задание вот следующую неделю, две недели, внимательно слушайте мысли у вас в голове и слушайте свой рот, что он говорит. Будет идеально, если у вас будет возможность для себя записывать. Потому что то, что воспринимается на слух, это одно, а вот когда это записано, мы глазами воспринимаем информацию совершенно иначе. Именно поэтому ввести бюджет нужно именно в письменной форме. Запишите ваши убеждения. Убеждения могут быть как позитивные, которые могут вам помогать справляться с управлением финансами, так убеждения могут быть негативными, когда они вам мешают. Вот те убеждения, которые сейчас вы видите на слайде, это негативные, потому что они вас ограничивают. Но э, позитивные э, могут вам, наоборот, помогать. Записывайте и те, и другие. Рассортируйте у себя, какие для вас убеждения позитивные, какие для вас убеждения негативные, потому что с теми убеждениями, которые вас ограничивают, мы будем с ними, с вами, э, с ними э, работать. Как проработать убеждение, которое вы понимаете, что оно вас ограничивает. Ну вот возьмем, к примеру, последнее, которое было, для того, чтобы много зарабатывать, нужно много работать. Подумайте, пожалуйста, и расшифруйте, что это означает для вас. Потому что разные люди, говоря одно и то же, могут иметь абсолютно разные вещи. Да, у нас есть свой собственный опыт. Мы на своем опыте получили какое-то убеждение. У нас к нам убеждение может попасть от наших родителей, из книги, из литературы. Мы прочитали в книге и там была какая-то рекомендация, которая касается денег, финансовые или отношения к деньгам. Нам это зашло, понравилось и мы дальше стали так думать. Сформулируйте, поищите, вспомните, откуда у вас взялось именно вот это ваше конкретное убеждение. Вы можете найти их несколько, причем практика показывает, что на поверхности самые первые выскакивают, ну вот самые простые такие, самые распространенные. Не обольщайтесь, нужно еще немножко поработать, покопаться у себя, поискать, потому что иногда бывает, кажется, ну вот там один-два, ну все, вот больше у меня все остальное, все, все нормально, все хорошо. Внимательно слушайте себя. Спустя какое-то время вы будете находить еще снова что-то и что-то. И по вот этому шаблону вы можете прорабатывать до изменение ограничивающего убеждения в такое, которое будет наоборот вам помогать. Когда вы нашли, откуда попало к вам убеждение из вашего личного опыта или, к примеру, от родителей, поищите, какой прячется страх за убеждением, чего я боюсь. Для того, чтобы много зарабатывать, нужно много работать, может быть, я боюсь того, что у меня недостаточно квалификации для того, чтобы занимать какой-то высокий пост с более высоким окладом. Может быть, может быть. Может быть, у меня есть мой страх того, что моя профессия сейчас не на пике популярности, и я не найду для себя новое место работы, я держусь за свое старое и беру там полторы-две ставки, не уходя с моего места работы, потому что я вообще могу бояться что-то поменять в своей жизни. Поищите, какой страх, не бойтесь, вы работаете для себя, вы пишите для себя своим страхом в глаза, нужно иметь, с одной стороны, смелость посмотреть, но это абсолютно нормально, что у человека есть страх, да? это инстинкт самовыживания, это нормально подумайте, пожалуйста, какие факты за ваше убеждение и какие факты против вашего убеждения. Может быть, это убеждение, особенно если оно основано на личном опыте, было актуально некоторое время назад. Может такое быть? Может. Сейчас ситуация поменялась, вы уже поменялись, вы стали другими, а ваше убеждение вы продолжаете тащить за собой, может, оно уже просто не актуально, но вы не перепроверяли его, перепроверьте. Подумайте о том, как можно было бы, с учетом вашей нынешней ситуации, изменить формулировку на позитивную. Когда я прорабатывала свое убеждение для того, чтобы много зарабатывать, нужно много работать, я выяснила, что это убеждение досталось мне от бабушки. У бабушки было два класса образования, бабушка была 21 года рождения, уже, к сожалению, ее нету. И я размышляла, бабушка в моем детстве много мне уделяла внимания, для меня это был очень важный авторитет, ну, бабушка, ну, это же бабушка, да. И для меня как-то это само собой, потому что я не помню, чтобы она мне конкретно вот так говорила. Но, глядя на ее сложную жизнь, и как-то она транслировала это убеждение, оно досталось мне, и несколько лет назад я столкнулась с тем, что это убеждение стало меня ограничивать. Ну вот, когда, имея две работы и оплачиваемое хобби, я начала себе искать третью работу, я поняла, что уже в сутки втиснуть это некуда, а, и я поняла, что что-то не то с убеждением. Я начала анализировать «за» и «против», и пришла к тому выводу, что Опыт бабушки, послевоенное время, там, две голодовки и так далее, это был один опыт, и мой опыт, когда у меня есть высшее образование, у меня, я обеспечена, там, какими-то базовыми, у меня там есть место, где я живу, у меня есть дополнительные знания, у меня есть опыт работы и так далее, я начала взвешивать и поняла, что, каким образом это касается меня. Кроме того, что я уважаю бабушку, я уважаю ее принципы, бабушка для меня авторитет, но в моей конкретной ситуации убеждение авторитетного человека для меня не работает, потому что у меня уже ситуация другая, при этом абсолютно никак я не меньше начну уважать мою бабушку, если я поменяю это убеждение. И я начала думать, как я могу его адаптировать для себя, чтобы оно меня не ограничивало. Я начала искать варианты. На самом деле я заменила всего одно слово в убеждении: Для того, чтобы много зарабатывать, нужно эффективно и продуктивно работать. Немного, можно за меньшее количество времени работать более эффективно, Повышать свой уровень своих компетенций, уровень использования нынешней технологии, и зарабатывать за час времени больше, то есть работать более эффективно, тем самым увеличивая свой доход. И э, с того момента, когда я переписала для себя ограничивающие финансовые э, убеждения, моя финансовая ситуация не прямо на завтра. Вот не буду я вас обманывать, прошло где-то около года, год был для меня сложный для своей внутренней работы. Я поменяла вид деятельности, я начала искать новые контакты, я начала принимать участие в новых проектах. Это было с одной стороны интересно, с другой стороны страшно, да, мы с вами говорили, что нужно просмотреть страхи. Но уровень доходов начал меняться, и это правда. И теперь, когда для меня заходит речь о том, как увеличить свой доход, я в первую очередь думаю о том, как эффективно работать, как построить свое рабочее время, как построить взаимодействие с ключевыми партнерами, для того, как выбрать работу, с которой я работаю, для того, чтобы я работала не много, а эффективно и продуктивно. Поэтому ваше задание будет отследить ваше убеждение, Похвалите себя за ваши позитивные убеждения, которые вам помогают, найдите те убеждения, которые вас ограничивают, будьте честны перед собой, вы это для себя делаете, это для себя нужно сделать. И подумайте, вспомните, откуда к вам попало это убеждение, проанализируйте, чего вы боитесь, когда вы так говорите, от чего ваш мозг вас защищает. Договоритесь с ним, что вы готовы что-то изменить, и чтобы он вам позволил перейти на следующий финансовый уровень. Взвесьте факты за и против относительно вашего ограничивающего убеждения. Сформулируйте его себе иначе, по-новому. Привыкните к новому позитивному утверждению и дальше, принимая решение, конечно же, уже действуйте с новым позитивным утверждением. Привычки. Привычки – это тоже важный фактор, и зачастую здесь только биология. Так как работает наш мозг, мозг, с одной стороны, очень энергозатратный орган, ему нужно много внутренней энергии, это физиология. А с другой стороны, он хороший экономист, он хорошо старается оптимизировать и уменьшить потребление электроэнергии, своей внутренней, да, которая подпитывает наш мозг. И для этого ему помогают устойчивые нейронные связи, так называемые привычки. Когда мы привыкли что-то делать одно и то же, мы в следующий раз, так, что-то у меня моя лампа устроила, сейчас будет у вас моргать экран. Для того, чтобы мозгу было легче справляться, он действует по накатанной. Да? Сложно научить маленького ребенка, приучить маленького ребенка ежедневно чистить зубы, но через время, становясь взрослым, это уже делается автоматически. Вам не нужно прикладывать усилий. Ноги, руки сами понесли утром вас к умывальнику, и вы уже это делаете на автопилоте автоматически. Точно так же есть некоторые финансовые привычки, которые касаются вашего взаимоотношения с деньгами, с финансами. Если вы зачастую расплачиваетесь наличными, в магазине, и магазин вам выдает чек по привычке, что вы делаете с чеком, кто что делает с чеком, напишите в чате, пожалуйста, кто-то кладет в кошелек, кто-то говорит, нет, нет, мне чек не надо, не нужен чек, кто-то выбрасывает чек, не глядя тут же в магазине в урну, да, попал или не попал, кто-то берет этот чек, потом сохраняет, и потом дома вечером садится и выписывает, на что потратил деньги, когда заполняет свою форму для бюджета. Да, могут быть абсолютно разные варианты. И это на уровне привычки. Привычки начинают меняться в тот момент, когда мы изменились внутри, когда мы изменились представление о себе, когда мы изменили представление о своих возможностях, и начинают меняться привычки. И вот в этом есть ключевое отличие между бедными людьми и богатыми людьми, потому что очень многое и у одних, и у других работает именно на уровне привычки. Если речь идет о том, что мы хотим изменить наши привычки, то кардинально это сделать сложно. Начинайте с малого, изменяя один кусочек жизни за другим и работая над своей дисциплиной. Добились одной привычки, поменяли, потом можно менять следующую привычку. И вы заметите, через время фокусируясь на маленьких привычках, на маленьких шагах, вы заметите, что ваша жизнь изменилась в целом. Прорабатывая убеждения, что необходимо сделать для того, чтобы преуспевать и богатеть, и как это сделать, вот здесь не ошибка, кем нужно стать, потому что все начинает работать изнутри, от нас. Кто я сегодня? Кем я себя чувствую? Ничем мне заняться? Какой мне начать бизнес? Где мне найти деньги, которые сделают меня богатым? Куда мне вложить мои деньги, чтобы я сразу же стал богатым? Сначала нужно разобраться, кем я буду. Что можно сделать? Запоминайте события, потратьте 15 минут в день на то, чтобы проанализировать, что у вас сработало, что не сработало, что нужно изменить, либо чем стоит воспользоваться снова. Записывайте, для этого дневник очень хорошо помогает, взвешивайте, оценивайте. Очень рекомендую дневник ежедневного успеха у нас, у девочек. Вот я сейчас обобщаю, но это часто именно так и работает. Нам сложно себя похвалить. Мы стесняемся себя похвалить, мы стесняемся, когда нас хвалят или нам говорят комплимент. И э, наше не такое далекое прошлое, э, то воспитание, которое было у наших родителей, которое нам дали родители, говорили о том, что хвастаться нехорошо, э, там, выставлять на показ свои хорошие качества нехорошо. Времена поменялись, уже можно, уже хорошо, уже даже нужно. Записывайте для себя хотя бы один момент в день, за который вы себя хвалите. И для вас, когда вы каждый день такой дневник заполняете, то для вас это источник мотивации и вдохновения, когда вы чувствуете, что-то не так сделали, что-то не так получилось, или что-то идет не по плану, вы чувствуете себя расстроенными, не накручивайте себя, откройте свой дневник и перечитайте, за что вас, вы сами же себя и хвалили. И абсолютно, когда вы это пишете для себя, это очень поддерживает, вы можете это делать для себя, это несложно, это очень просто. Наблюдайте за собственной жизнью, дайте возможность изменить ваше будущее, наблюдая, анализируя вашу жизнь сегодня. Поговорим о деньгах. Время летит очень быстро. У нас еще большой объем работы, который касается ведения бюджета. Что же такое личные финансы? Личные финансы – это деньги, которые приходят к вам в виде зарплаты, может быть, из других источников дохода, которые мы тратим или не тратим, которые мы инвестируем или же, наоборот, просто храним для достижения наших личных целей. Деньги, которые мы получили, мы направляем для того, чтобы обеспечить себе свои базовые потребности. Вспомните пирамидку, о которой мы вначале говорили, которые, которыми мы распоряжаемся с учетом наших привычек, наших, нашего мировоззрения и наших убеждений относительно денег поэтому личные финансы это не совсем та сумма денег которая лежит у вас в кошельке или на банковской карточке это немножко больше это еще то что мы думаем про деньги это еще то как мы привыкли с ними обращаться что такое учет средств учет средств это ведение бюджета и это начало реализации вашего финансового плана. Я говорила о том, что постепенно к завершающему занятию нашего курса мы выйдем на то, чтобы разобраться, как можно достигать финансовых целей. И это будет нашим финансовым планом. Но мы не сможем это сделать до тех пор, пока мы не разберемся, сколько конкретно сегодня у нас денег в распоряжении. Сколько мы получаем, каким образом мы получаем эти деньги, сколько мы денег тратим и на что конкретно мы тратим. И именно для этого нужен учет средств, вести бюджет. Расскажу сейчас, как это делать. Ну и, конечно же, текущая задача, наш курс про деньги, про финансы, и наша задача ответить на один простой вопрос. Куда уходят деньги? Наверняка вы периодически себе задаете этот вопрос. Наверняка ваши супруги тоже часто у вас спрашивают, если вы распоряжаетесь семейным бюджетом. У меня муж тоже однажды говорит, вот я тебе приношу все деньги, а ты их куда-то потратила. Куда ты потратила деньги? Я говорю, подожди, иди сюда. А, в тот момент я в тетрадь заполняла э, свои расходы, я говорю, какой конкретно ты месяц хочешь? Прошлый месяц? Сейчас я открою, я тебе все скажу. Вот, столько мы потратили на еду, столько мы потратили ребенку в школу, там еще на что-то, подарки покупали. Я говорю, а вот сумма, э, ты оплачивал страховку. Он такой говорит, да, я забыл. А, так вот, куда делись деньги. А, и... В обычной ситуации мы могли бы поссориться, потому что он бы мне э, свою претензию выставлял, но ну, это же ты распоряжаешься, куда ты тратишь деньги. На самом деле просто крупная трата, это тоже так мозг работает. Э, он просто забыл о том, что он только получил и сразу же оплатил крупную сумму по страховке. И как будто этих денег и не было. И э, все очень быстро разрулилось благодаря моей тетрадочке, в которой были записаны все наши расходы. Смотрите на табличку на слайде в виде бочки. Бочка – это наш бюджет, который наполняется доходами и опустошается расходами. Мысленно представьте свою бочку с вашими денежными потоками, с деньгами. Сейчас будем разбираться, как это работает. В верхней части над бочки перечислены категории доходов, которые... У нас есть. У вас может быть одна категория, две категории, три категории. Важно понимать природу дохода, как часто вы получаете. Категории доходов приравнены ко времени поступления в бюджет. Ну, расходы-то у вас есть всегда, правда? Нет ни одного месяца, в котором у вас нет трав. И неважно, вы получаете доходы, получили зарплату или не получили, продукты питания, даже если вы на натуральном хозяйстве, у вас практически все есть, стиральный порошок вы пойдете покупать, правда? Одежду, обувь вы тоже пойдете покупать. И для этого нужны средства и расходы у вас есть. Итак, категории доходов. У нас с вами есть постоянные доходы. Постоянным доходом относятся зарплата, пенсия, стипендия, выплата пособия, ну, например, по уходу за ребенком или еще что-то. То есть это те А проценты по депозиту, которые вы регулярно получаете. Постоянные доходы – это те доходы, которые получаете вы регулярно, а, может быть, ежемесячно, и вы точно знаете, когда и какую сумму, ну, может быть, сумма там где-то немножко отличается, но вы знаете, сколько вы получите и когда. Это важно, вот когда вы получили, потому что некоторые расходы могут быть привязаны к э, каким-то конкретным датам, ну, примеру, выплата по кредиту, там, не позднее 15 числа нужно оплатить, иначе будет штрафная санкция, а вы получаете зарплату 20-го. Что 5 дней у вас происходит? Вы начинаете судорожно искать, где взять денег и начинаете нервничать, либо переплачиваете, выплачивая там, повышенную штрафную санкцию. Да? И это неэффективное управление своими деньгами. Доходы еще бывают временные, которые мы получаем ну, от случая к случаю. Это, как правило, какие-то дополнительные доходы, когда мы знаем, что, ну, может, мы получим, а может, не получим. Может быть, премию дадут в этом месяце на работе, а может быть, не дадут. А может быть, я найду какую-то подработку и там что-то удастся заработать, а может быть, не найду эту подработку. Может, в этом месяце не будет никаких клиентов, не будет предложений. Поэтому к временным доходам относятся любые доходы, которые вы получаете от случая к случаю, и вы не очень можете контролировать, когда и сколько вы получите денег. И, конечно, есть еще большая категория – это сезонные доходы. Это остро ощущается в сельской местности у фермеров, у которых доход крупный доход может быть привязан к сезону выращивания того или иного продукта. Да, или там э, какой-то сельхоз, э, сельхозкультуры, э, потому что навряд ли вы сможете э, подсолнечник на э, масло, на семена вырастить зимой. Да? Э, это не получится, нужно ждать, э, пока за лето вырастет и осенью соберете, продадите и осенью получите максимальный доход. Сезонные доходы – туристическая сфера, сфера отдыха рекреационная. Да? Люди, которые живут на берегу моря, чаще получают больше доходов, чем зимой. Люди, которые живут в горах, там, где есть снег, чаще получают доход, дополнительный доход сезонный зимой, чем летом. Ваша задача – проанализировать, Доходы, которые вы получаете, распределить по трем категориям. Еще раз, не обязательно, что у вас будут все три категории доходов. Это не обязательно, но это нужно учитывать. Если у вас одна зарплата или одна пенсия и больше доходов нету, то у вас будут только постоянные доходы. Если от случая к случаю еще есть какая-то подработка или вы что-то продали из своего хозяйства, добавляйте это во временные доходы, либо в сезонные, если есть привязка к времени года, к сезону. Потому что за 12 месяцев, за весь год, у вас будет меняться ваш уровень дохода. Давайте разбираться, что происходит с расходами. Мы говорили с вами о том, что расходы каждый месяц, хотя бы минимум, но у нас есть постоянно. Коммунальные платежи заплатить нужно каждый месяц? Нужно. Оплатить а за проезд, чтобы доехать на работу? Нужно? Нужно. За ребенка в школу э, дать денег или за садик заплатить каждый месяц нужно? Нужно. Э, оплатить за телефон, за интернет, э, за кабельное телевидение тоже нужно. Таким образом, постоянные ежемесячные доходы, э, расходы, это те расходы, которые у вас повторяются из месяца в месяц, и они одинаковые. Сюда, кстати, попадают продукты питания. Потому что можно учитывать продукты питания, семья покупает ежедневные, тогда каждый день есть какая-то граничная сумма, на которую вы покупаете продукты. Либо там один раз в неделю поехали закупились, или раз в две недели закупились. Но тем не менее за месяц продукты это тоже практически ежедневные покупки. У нас могут быть расходы, которые связаны с сезоном, сезонные расходы. И сезонные расходы это может быть как закупка продуктов для консервации летом, если вы делаете консервацию. Это могут быть сборы ребенка в школу в августе месяце, и это с сезоном связано. Это смена одежды. Мы с вами живем в умеренном климате, в котором есть существенная разница между зимним сезоном и летним сезоном. И одно дело на лето купить майку и шлепанцы. Ну, в деньгах, я сейчас имею в виду. А другое дело, на зиму купить теплый пуховик и зимние сапоги. И купить себе и детям, и мужу такую одежду. Да? И тогда уже это в семейном бюджете, это существенные расходы. У нас могут быть семейные события. Семейные события – это все, что связано с событиями жизненного цикла. Кто-то родился... Мы поздравляем родителей новорожденного, там, Кристины, может быть, отмечаем. А ребенок идет в школу, в садике нужен выпускной, это же обязательно. И родители, как сумасшедшие, начинают придумывать, сбрасываться деньгами для того, чтобы сначала выпускной в садике, потом выпускной из младшей школы, а потом, о боже, вообще из школы выпускной нужен лимузин и все остальное, и это деньги у меня сейчас у подруги заканчивает в этом году сын одиннадцатый класс, и она уже с осени ходит за голову, держится, столько денег нужно на выпускное потратить, потом обучение детей, потом женитьба, юбилеи, похороны, и вот это вот все постоянно крутится, это семейные события, потому что, как правило, в семье много родственников разного возраста, у каждого что-нибудь происходит, и если даже отмечать юбилей, я хочу пригласить гостей, я оплачиваю за угощение. Но если вы приходите ко мне в гости на юбилей, вы тратитесь на подарок. Да? И та, и другая сторона имеет какие-то финансовые потери, связанные с семейными событиями. И это наши расходы, это наши траты. Категория «Другие расходы». Сюда может у вас попадать все, что угодно, начиная от наших любимых животных, потому что некоторые животные, особенно вот те, которые держат котиков, они очень жалуются, что хитрые котики кушают только самый дорогой корм. Да? Тут могут быть хобби, на хобби тоже нужны какие-то ресурсы, Могут быть еще какие-то другие расходы, которые у вас возникают. Есть две важные категории. Одна категория – это непредвиденные расходы, и вторая категория – возвращение долга. Возвращение долга формальное, неформальное, вы просто заняли или у вас кредит, или на кредитной карте у вас есть долг. Всегда, всегда выделяем в отдельную категорию и четко контролируем. Во-первых, контролируем сроки погашения, если это формальный кредит в банке или в небанковской установе, потому что там есть штрафные санкции, и контролируем возврат. Ищем даже маленькую сумму регулярно, чтобы погасить, даже если это неформальный долг, если заняли у детей с копилки, или у родителей, или у родственников друзей. Нужно работать над тем, чтобы уменьшать сумму задолженности. Непредвиденные расходы ⁇ это то, что происходит неожиданно, внезапно, но требует от вас денег. Что угодно, начиная от сломалась-потекла стиральная машинка, выпала пломба, порвались колготки, сломался каблук, ребенок порвал обувь, которую только новую купили, попала машина в аварию, стукнули, лопнуло колесо, нужно заменить, затопили соседи, случился пожар, наводнение, непредвиденные расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями, Могут быть как от маленькой суммы, так до огромной. Но всегда они происходят внезапно и всегда они требуют от вас ресурсов. И вот для непредвиденных расходов у вас должен быть предусмотрен резервный фонд, о котором мы с вами будем говорить на следующем вебинаре. Вы видите на экране форму семейного бюджета. Мы вам разошлем в виде таблички эту форму и э, ваше задание будет заполнить эту форму. Э, левая сторона – это доходы. Э, там предложены какие-то стандартные варианты, но и есть свободные строчечки, вы можете самостоятельно дописать то, что касается вас. Расходы. Точно так же э, здесь укрупненные категории. Если э, вы что-то хотите дополнить, свободные строчечки есть, и вы можете до, дополнять. Напомню, эта форма как в балансе, доходы равняются расходам. У вас может быть в течение месяца переходящий остаток денег с прошлого месяца, да? и он будет влиять на ту сумму, которая у вас остается. Точно так же на конец следующего месяца, вот сейчас у нас начало марта, третье число, на 1 марта у вас какие-то деньги были. Если вы заполняете, вы можете а, попробовать эту форму заполнить за февраль, за предыдущий месяц, еще свежие воспоминания. А, если банковской картой расплачиваетесь, вам вообще легко будет восстановить, если наличными, ну тогда придется повспоминать, если вы не ведете учет. Если вы уже ведете учет, то а, эта форма не вызывает абсолютно никаких затруднений. Еще раз, просто для себя перепроверьте. Посмотрите структуру по категориям, может быть, захотите что-то дополнить, что-то изменить. Новые правила обращения с деньгами. Если мы с вами говорим о том, что мы хотим перейти с нашего сегодняшнего уровня на следующий, на уровень финансово-грамотных людей и финансово-свободных людей, у которых достаточно денег для реализации их целей, то нам нужны новые правила. Правило номер один. Деньги – это знания. Большое спасибо, что вы пришли на этот курс, потому что вот этот первый пункт вы уже точно делаете. Вы действительно пришли за знаниями. Моя ответственность – дать вам максимум информации, причем не просто теоретической, а практической. Для этого предусмотрены домашние задания, для того, чтобы это новое правило работало. Второе правило – учитесь пользоваться долгами, пользуйтесь грамотно э, привлеченными средствами. Будем об этом с вами еще говорить подробно. Третье правило – учитесь управлять денежными потоками. Под денежным потоком подразумевается, если вернуться на слайд с нашей бочкой, то вы можете увидеть, что деньги зашли, у вас есть доходы, Деньги зашли в бочку, и через какое-то время они растеклись на разные ручейки. Вот это денежный поток, и речь идет о контроле. Вы должны понимать, откуда вы получили деньги и на что ваши деньги тратятся. И, конечно же, мы будем говорить с вами о планировании, как запланировать, чтобы деньги потрачены были на то, что вам необходимо. Правило четвертое. Готовьтесь к плохим временам и будете переживать только хорошие. Речь не идет о тотальном пессимизме, но э, заботясь о том, что, ну, как в той поговорке, все пройдет и это тоже, и эта поговорка касается как плохих времен, так и хороших времен, и об этом стоит помнить. Э, будьте рациональны, э, обеспечивайте для себя подстилочку из мягкой соломки, Создавайте для себя резервный фонд, который будет помогать вам справляться с непредвиденными ситуациями. На следующем вебинаре более подробно будем мы об этом говорить. И самое важное, вы будете себя чувствовать гораздо спокойнее и увереннее. А это то, что нам нужно. И правило пятое — повысить скорость. Сейчас время больших скоростей, именно благодаря техническим возможностям. Я сейчас, находясь в Запорожье, в Украине, имею возможность общаться с девушками из трех стран, которые большое расстояние, но это абсолютно не мешает вам, находясь дома, получать новые знания. Разве это не прекрасно? Это же просто супер, это здорово. И э, вот, вот эта скорость, которая есть, э, не останавливайтесь, двигайтесь дальше, повышайте вашу скорость, повышайте ваш уровень знаний, и то, чего вам очень хочется, все достижимо абсолютно. Мы на курсе, именно этим мы будем с вами заниматься. И э, огромная благодарность э, проекту Кэшер, который берет на себя ответственность выстраивать мостик между э, нашими городами, выстраивать мостик между нами для того, чтобы э, наше женское сообщество было более свободно чувствовала себя более позитивно, уверенно, чтобы нам хватало финансовых ресурсов для того, чтобы мы чувствовали себя замечательными женщинами. Спасибо вам большое. Если э, сейчас... Э, вот у нас еще там пять минуточек остается на то, чтобы обменяться обратной связью. Я понимаю, что целый час я тараторила на большой скорости, вот пункт 5 у меня работает, правда. Может быть, это было очень быстро, может быть, были какие-то сложные моменты. Хотелось бы от вас услышать ваши впечатления от первого занятия. Поделитесь, пожалуйста. Если удобно проговорить, вы можете включить микрофон и сказать словами. Это будет просто супер. Мне важно вас услышать. Мне важно понимать, что я не просто с экраном разговариваю. Если не очень удобно, вы можете написать в чате ваши впечатления. Но на старте курса для нас это очень важно и полезно от вас услышать, насколько для вас это интересно, насколько для вас это полезно, насколько для вас это понятно, может быть, нужно будет внести какие-то поправки в программу или, может быть, в слайды и так далее. Я готова передать кому-нибудь микрофон. Танюша, я вот вижу, есть чат, я хочу вам сказать, что и Света Захарина пишет, Юлия, спасибо огромное. Я хочу вам сказать, что у нас в этом модуле есть два новых бонуса, есть по желанию наших участниц. Некоторые участницы пишут отзывы о вебинаре, о каждом вебинаре, и с разрешением, напечатать, и мы вас тоже будем знакомить с этими отзывами. И определенная часть наших участниц будет для своих, в своих общинах рассказывать тому, чему они научились. Поэтому я думаю, что если у кого-то сейчас еще не созрели мысли, еще не готовы сформулировать свои впечатления, то я жду в письменном виде от вас, дорогие наши участницы, вот то, что вы пишете, очень нужное, познавательное, с вами очень согласна, это действительно работает, то, что говорит Татьяна, то, что теми знаниями, которыми с нами делятся, я очень хочу, чтобы мы могли ну, по достоинству оценить то, то, что мы делаем, то, что те знания, которые мы получаем, и я жду от вас в письменном виде впечатления от наших вебинаров. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья. Вот Наталья из Волгограда, она у нас уже второй в прошлом году была на нашем курсе, и сегодня, и мы рады ее приветствовать. Спасибо большое, Наташа. Кто-то, может быть, вслух что-то хочет рассказать? Запись вебинара будет обязательно, конечно же, мы делаем эту запись, и я вам ее разошлю буквально через день-два, как только она будет готова. Лилочка. Не вижу чата, почему-то у меня не раскрывается. А я могу про, э, сказ... э, э, э, прочитать. Юлия Сбергянская написала очень интересно, полезно и пока все понятно. Плана угу. а, Черкасы. Захарина, спасибо, доступно, увлекательно, захотелось сразу приступить к анализу своих доходов и расходов. Да, класс, отлично. Ирина тоже землячка, Светлана написала спасибо большое. Виктория, спасибо, очень нужно и познавательно. Ну, Наташа Волгоград Медачева. Ждем запись вебинара, чтобы еще раз проанализировать. Всем добрый вечер, спасибо, все просто доступно и познавательно, будем практиковать. Вот у нас... Отлично, спасибо большое, девочки, за отзывы. Вам будет рассылка, табличка, над которой вы можете поработать. Я, я сделаю эту рассылочку со своей электронной почты. Татьяна Романенко, Тара 8, собака Укранет, вы увидите в рассылочке. И э, ваше выполненное домашнее задание вы можете прислать мне на почту. Также вы можете на почту задавать вопросы, которые у вас возникают. Ну, вот, например, заполняя бюджет, вы можете сомневаться, в какую категорию, какую сумму поставить. Пишите, готова с вами обсуждать, либо мы можем... В начале следующего вебинара, если у вас появляются вопросы, вот пока мы собираемся, в любом случае минут за 10 время есть, чат уже работает, и вы можете написать перед следующим вебинаром свои вопросы. Не стесняйтесь спрашивать, потому что сейчас, пока мы с вами работаем, вот задания, которые вы выполняете и вопросы, которые вы задаете, это тот максимум, который вы можете получить от от меня, понимаете, и э, там, где я даю обобщенную информацию, это хорошо и супер, у каждого из вас может быть какая-то своя уникальная ситуация, и, э, может быть, я смогу быть вам полезна, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Эла, мы до 17 числа прощаемся. Да, мы 17 mm. числа встречаемся в следующий раз. Танюша, я вас прошу, продумать, потому что 17 нам надо забить площадочку «Каты». Э, мы спешимся с вами. Все, до 17 числа. Успехов вам. Дорогие мои, я вам всем пришлю еще раз напоминание. до 17. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Всего Датьяна, доброго. Большое спасибо.